Привет гости моего канала. Меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои анатолизмы или цитаты дня. Я сочиняю на ходу. Пишу стихи. Пишу книги. Пишу и сочиняю музыку. В разделе о канале смотри ссылки на мои каналы и переходи по ним. Подписывайся на канал. А сейчас моя цитата дня. Если слушать любишь ты металл, то подписывайся на Макса Веховый канал. Ссылка на канал, Максим Верхов выйдет на ниже. Подписывайся на канал. С уважухой Макс Саныч.